Хотите увеличить узнаваемость бренда, получить дополнительный трафик на сайт с помощью визуального контента, и вы не боитесь пробовать новые инструменты, продолжайте смотреть это видео. Привет! Меня зовут Полина, и последние 6 лет я занимаюсь продвижением бизнеса в интернете. Сегодня речь пройдет про такой инструмент, как Яндекс Яндекс.Коллекция. Это сервис для публикаций и сохранения подборок с визуальным контентом, например, изображениями, видео, товарами. Данный сервис могут использовать не только обычные пользователи для вдохновения и сохранения хотелок, но и компании для продвижения своего бизнеса. Посмотрим, как это сделать. Для того, чтобы создать аккаунт в Яндекс Яндекс.Коллекциях, необходимо в сервисе Яндекс Яндекс.Справочник перейти в профиль компании. Если вы еще там не зарегистрированы, то скорее это сделайте. После того, как вы попали в профиль, нужно найти заголовок профиля на Яндексе, выбрать из списка коллекции и после перехода в сервис нажать на кнопку «Создать профиль». Загрузить обложку. Хорошо, если на ней будут опознавательные элементы, которые ассоциируются с вашей компанией. Не забудьте установить изображение для вашего профиля, Лучше всего использовать логотип, так как он будет виден на каждой странице вашей коллекции. Составить описание того, чем занимается ваша компания и зачем решили подключиться к коллекциям. Длинное описание не нужно, достаточно пары предложений. В описании вы можете добавить ссылку на сайт, чтобы заинтересованные пользователи могли быстрее вас найти. На этом настройки профиля завершены, самое время составить план с темами для коллекции. Рекомендуется, чтобы темы были интересными для вашей аудитории и дополняли информацию, представленную на вашем сайте. Способов много. В этом видео я расскажу вам о двух самых простых, а в следующем видео поделюсь парочкой секретов по поведению коллекций и отслеживанию эффективности инструмента. Для поиска тем можно воспользоваться Яндекс.Вордстат. Выбираем зерновой тематический запрос, например, платье и дополняем его информационными словами, например, «какие», «что», «модные». Исключаем нецелевые запросы, и в итоге получаем список популярных тем, под которые можно создавать коллекции. Дополнительно можно воспользоваться Google Trends. Он позволяет определить, какие темы сейчас наиболее популярны и начинают расти. Конечно, выбирать очень общие темы не рекомендуется так как коллекции с названиями платья или «Летнее платье» в сервисе может быть уже очень много. И тут вам нужно хорошо подумать, как сделать свою коллекцию лучше остальных и интереснее для пользователей. Небольшой секрет. При выборе темы и определении ее названий используйте цепляющие маркеры и числа. Например, топ-10 трендовых пальто «Осень-зима-2020». Создавать коллекцию так же просто, как и профиль компании. Нужно найти кнопку «Добавить» и из списка выбрать «Коллекция». В появившемся окне заполнить все предложенные поля, название и описание коллекции. Для наполнения коллекции чаще всего используют картинки. Добавить картинку можно сразу с компьютера или по ссылке сайта. Главное дождаться полной загрузки и не добавлять одинаковые изображения в одну коллекцию. Можно воспользоваться расширением для браузера, и тогда загружать картинки можно сразу с сайта. Ссылку на установку мы оставим в описании видео. Для добавления товара нужно предварительно собрать информацию и при создании перенести ее в карточку. Важно учитывать, что цена показывается пока только в российских рублях, а добавление возможно при работе в доменной зоне руб. Добавляйте ссылки на собственные материалы, например, на информационные статьи или другие публикации. Они помогут вашей аудитории больше познакомиться с бизнесом и дополнит коллекцию информации. Можно добавить видео в коллекцию, если ролик находится в поиске Яндекса, или с помощью расширения браузера добавить видео прямо с YouTube-канала. Возможности загрузить компьютера пока нет. Дополнительные рекомендации от Яндекса можно изучить, перейдя по ссылке в описании видео яндекс Яндекс.Коллекция имеет свои преимущества для сайта компании и бизнеса в целом. Ведь если пользователю понравился ваш контент, он перейдет на сайт и воспользуется вашими услугами. Поэтому рекомендуется с особым вниманием отнестись к составлению тем и наполнению коллекции. Ссылки на дополнительные материалы и рассмотренные инструменты мы оставим в описании видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!